Всем привет! Привет! У нас сегодня такая небольшая прогулка к океану. Вот такой грот, и мы по нему идем к океану. Расселенная, я бы даже сказал. Красота! Здесь очень красиво. Здесь какое-то дикое такое место. Очень красиво. Надо, наверное, на ходу немножко снимать, чтобы поднимать. Вот там отели наверху. Видно, наверное. А здесь спуск к пляжу. А вот с этой стороны. Один из выходов на пляж. Есть там со ступеньками. Мы тоже туда как-нибудь сходим. Там очень красиво. Из дерева ступени. Такое обустроенное место. А здесь так, такое дикое. И мне очень нравится здесь. И вот сегодня жарко достаточно. А вот мы идем по этому ущелью. Здесь прям прохлады. Да, хитрые прячут машины. Вот такие склоны, прячут машины в тенечке, Пай. вот так вот, песчаные, как сказать, песчаные берега, или что это было, с пальвами, соснами, а вон из отеля люди спускаются по лесенке. Ну вот я уже вижу, ничего а себе, народу сколько, да? так сейчас сниму лестницу по которой они не видны, как спускают. С той стороны ее надо Да. Ну ладно. Ничего себе, сколько машин. Я столько и не видел. И к отелю поднимаемся по, по лесенке. Фитнес, сплошной фитнес. Да, но столько машин я не видел тут никогда. Даже в августе. А мы летом сюда не ходили, мы ходили зимой сюда. Может быть. Вот символ алгарвийский чайка гайвота, она же. Спустились к парковке и как обычно на парковке вот есть столики, отдыхайте в тенечке, перекусывайте, если хотите. Ну и океан тут сколько, 200 метров, наверное. Пошли? Идем. Ну, не, да. Вот вам немецкий номер из Германии приехал. Вот француз стоит. А тут же еще машина в прокат, кто берет, так что, кто у нас тут еще заностранцев иностранцев явных, есть туристы, есть, вот, не рассказывает, вверх. что никого нет, да? да. вот все сюда встанем, здесь да? Вон, наверх поднимемся. Я Кипьяна, вот, смотри, какая Ну вот еще, вот эти скалы, конечно, для фотозаставок. И картинок на открытке. Да. Тут сразу ресторан есть. С, с этими, как, как они? переодевалки. Вот они. Туалет, переодевалки. санчасть и пляж. Много людей, я бы сказал. Ну, туда еще, может, пройдем. А нельзя по пляжу без маски ходить. О, купаются, смотри. Купаются, купаются. Не будем правила нарушать. Маску забыли. мой мальчик обгорел. Красный. И вот отель. Наверху. На скале стоит. На горе. Парковать. Вот такая она. В Португалии. Корни -корни. Вот так растут деревья в срезе, <смех> а вот здесь туннель, какой-то старый туннель, Но не мы понимаю, не пойдем. да. Лучше туда не идти, хотя можно. Хотели вот эту скалу вам показать из белого песка. Сейчас по по поближе, поближе покажу, что это все песок, песок, песок. Вот как он держится, да? Или его в каждый раз смывает, смывает? А, может быть, с глины. Да нет, смотри, все сыпется, все песок. Белый. Вот белый, белый песок. А мы думаем, где его берут? Вот его где берут. И желтый какой-то даже, я не знаю, Ой, чуть не убился. Оранжевый песок и белый. Вот красота. Вот так вот в среде земля выглядит около пляжа. И вот тут... Вот так вот. Берег в среде. Мировой океан наступил, обнажив такую красоту. Это дорога. Мы решили, что самое лучшее средство для кардионагрузки ежедневной. К пляжу прогуляешься. Да, сейчас будет такой достаточно серьезный подъемчик. Машина. Но это какое-то техническое ответвление. Судя по всему, но ну, нам вот этот подъемчик, еще, он не такой большой, и вот он спуск, ну, градусов я не знаю, или как говорят процентов, 10 наверное, а вот там наверное все 15, там под 45, да ладно.